Так что пока ракетчиков э, буду представлять, я один. Но все-таки традиции должны быть, и я каждый раз в эти дни, начиная с одной и той же песни «Мой дом – ракетные войска». Поясню только немножко. Там есть термины «БРК» – это «Боевой ракетный комплекс», «ЗИП» – это «Запасные инструменты и приборы», и упоминается некий Даян который в 70-х годах прошлого века был популярный. Это такой одноглазый был министр обороны Израиля, который, кстати, заканчивал нашу Советскую военную академию, кто не знает. Итак, с наступающим праздником. Мой дом, ракетные войска, Я родился на БРК, Но главная часть моя была без ЗИП. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, Пока люблю до да одари, и пьянствую до да хрипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже, Но есть гитара и невырванные зубы, Ведь я за мир стою в душе, ведь мне таяны, И мошеи и даже мао одинаковы сугубо. Но я защитник, я плод. Меня ведь партия ведет. И говорят, что я давно един с народом. Конечно пью, а кто не пьет? Ракета знаешь, сколько жрет, а ничего летит во всякую погоду. Конечно пью, а кто не пьет? Ракета знаешь, сколько жрет, а ничего летит во всякую погоду мой дом ракетные войска я родился на брк но головная часть твоя была без зипа. и я валяю дурака люблю и пьянствую пока люблю до удари и пьянствую до хрипа кстати